Вкусные новости Ставрополя. На выходных в кафе «Восток» вы можете совместить приятное с очень приятным. Да, такое возможно. Посетите кафе «Восток» и убедитесь сами. Примите участие в бесплатной новогодней детской фотосессии замечательного семейного фотографа Лизы Брайтис, руководителя студии «Облака». Теплая, уютная новогодняя атмосфера кафе и креативный индивидуальный подход Лизы сделают этот день незабываемым. Остановите самые прекрасные мгновения. Подарите своим ребенку новогоднее чудо. Дед Мороз и семейный фотограф Лиза Брайтис ждут вас в эти выходные в кафе «Восток».